Я помню, что первый раз со мной нечто подобное случилось, когда мне было 19 или 20 лет. Я был совсем молодой, и э, я учился в университете, и один преподаватель, э, точнее преподавательница, ну очень сильно не взлюбила меня, ну и просто гнобила. Просто гоняла, как это часто бывает, иногда бывает со студентами, просто гоняла. Ставила двойки, тройки, и грозилось, что, значит, соответственно, не сдам экзамены, меня выгонят и так далее. И настолько она меня измучила, а это длилось не один месяц, вот это мучение, постоянное. То есть я к ней приходил два-три раза в неделю, постоянно она требовала, что приходил, я помню. И постоянно она к чему-то придиралась, задавала какие-то несусветные вопросы и ставила мне двойки, либо тройки с минусом. Явно издевалась, совершенно явно. И вот в какой-то момент что-то у меня внутри, после того, как я злился на нее, после того, как я хотел вообще хлопнуть дверь и уйти из университета, вот буря этих эмоций я переживал в течение там, месяца, больше месяца это было. А вот и в какой-то день, в очередной раз, она мне поставила тройку с минусом, и сказала, что это мое достижение по ее предмету, и ничего большего я никогда не буду ожидать. Я должен просто там типа Богу молиться, что она мне тройку поставила, и быть счастливым. Это было настолько несправедливо, потому что я выучил, вызабрил ее предмет, я знал все. И я действительно это объективно знал. Это было настолько несправедливо, настолько чудовищно, настолько безысходно и настолько уже вот запредельно, сколько она меня мучила, да, что у меня внутри что-то сдалось. И вот тогда я помню впервые в сознательной жизни, в этой мне открылся мистический план, я вдруг вылетел туда, на мистический план, и я увидел очень много чего, ко мне пришли различные озарения, колоссальный поток знаний, и самое главное, я испытывал какую-то непонятную для себя тогда, я любовью это не называл. Вообще, в общем-то, никак не называл, но мне было невероятно приятно. Я испытывал блаженство. Не от того, что она давно издевалась, конечно, а от того, что я выпал в какие-то сферы, в какие-то пространства, я куда-то попал, где мне невероятно хорошо. И это состояние длилось у меня несколько дней. Оно не проходило. Я ничего не делал для того, чтобы оно сохранялось. А потом, через 2-3 дня оно постепенно-постепенно ушло. Это было первый раз. Потом, через несколько лет, нечто подобное со мной случилось, когда я занимался бизнесом и грянул кризис 98 -го года. 1998 -го я потерял все. Буквально все, остался в долгах. И я помню, я шел по улицам города. И я был в прострации в абсолютной. Я чувствовал себя никем и чувствовал, что все закончилось. Все, к чему я прилагал усилия колоссальные для того, чтобы добиться определенного успеха, для того, чтобы что-то построить, все рухнуло за 2-3 дня, когда вот этот дефолт произошел. Все рухнуло за несколько дней. И я чувствовал себя в тот момент никем и ничем. И я не чувствовал уже ничего несколько недель, опять-таки, я мучился от боли, от сокрушения того, что я все потерял, что делать, надо что-то исправлять, ничего не получалось исправить, было невозможно ничего исправить, это была глобальная ситуация. А вот, я мучился, я страдал, я не спал, я уже не мог есть. Там это не депрессия была, а какой-то колоссальный стресс, из которого я вообще не знал, как выйти <coughs> и что с этим делать. И в какой-то момент опять внутри все сдалось. И вот эта колоссальная внутренняя боль и внешняя боль, ну, такой маленький штрих, я а, на волне того, что я добился определенных финансовых успехов, я стал делать ремонт своей квартиры, я там все разломал для того, чтобы подготовить для ремонта. И вот в этом состоянии разломанной полностью квартиры, полностью разобранной, разрушенной внутри квартиры, а, я и остался с этим дефолтом, без денег, с долгами. И вот в этой вот всей разрухе, и по личному фронту тоже была разруха. В этой всей разрухе я пребывал несколько недель, испытывая огромную боль, страшные сновидения, я не спал, не мог толком есть, я не видел никаких перспектив, я ничего не видел, никакого выхода, был полный мрак. И вот в какой-то день внутри все сдалось, и опять возникло похожее состояние, а... Состояние немотивированного покоя, состояние свободы. Я не испытывал блаженства, по крайней мере, я не могу это вспомнить, но я испытывал какую-то странную свободу. Вдруг все проблемы куда-то ну, просто исчезли. Квартира осталась такая же разрушенной, долги остались долгами, бизнес остался разрушенным, таким, какой он и был. Внешне ничего не изменилось. А внутри не было проблем. Не была свобода. И я не был радостный. Не был грустный. Я был никакой. Абсолютно никакой. И в этом я чувствовал колоссальную свободу для себя. И вдруг я почувствовал, что вокруг меня происходит жизнь. То, что сейчас называется здесь и сейчас, вот эту. Вот эту вот термин «здесь и сейчас». Тогда этого я и не знал, в 98-м году. Я просто почувствовал, что жизнь происходит. Почувствовал запахи. Это была вот уже осень, начало осени. Почувствовал звук машины, услышал, что машины ездят. Я все увидел, все почувствовал, понюхал, запахи пошли. И внутри как-то стало пусто, и как-то хорошо, и к моему немалому удивлению, именно в этот день, когда я испытал опять это такое мистическое состояние, хотя тогда я это никак не называл вообще, просто испытываю все, именно в этот день раздался телефонный звонок, меня пригласили на одну презентацию, и сидя на этой презентации я понял, что это мое будущее. И в течение нескольких часов, это буквально так, в течение нескольких часов у меня уже был готов новый бизнес-план, и это был колоссальный скачок вверх, это был, был буквально там в десятки раз выше того уровня, который у меня был до того, до этого кризиса. Но и в этот раз я не придал этому особенного значения, то есть я это не осознал. Это со мной произошло, это был опыт, но он был неосознанный. Я его никак не назвал, я на нем никак не сосредоточился, я не сделал никаких выводов, не извлек никакого урока. И потом подобные опыты происходили в моей жизни еще несколько раз, и я также не извлекал никаких уроков, и также их никак не называл и не осознавал. И только в 2003 году, в конце 2003 года, когда у меня произошла встреча с РД-учителем, и я вновь почувствовал эту полную разруху внутри, и мне казалось, реально мое сердце не выдержит. Оно... У меня была... были симптомы, признаки тахокардии, хотя никогда сердцем особо сильно я не страдал. Ну, вообще никак у меня не было заболеваний никаких, в том числе и сердца. А это была тахикардия, сердце то часто билось, то, мне казалось, оно останавливалось. Аритмии а может быть это называется, я не знаю даже, как точно это называется. И мне казалось, что это реально мой конец, сердце не выдержит, все, просто это объективно было, все, кранты приплыли. Это длилось несколько дней, а, и... Опять возникло это внутреннее отпускание. И вот тогда, впервые в своей жизни, я начал что-то осознавать, что происходит. Я впервые в жизни осознал вот эту развилку, на которой я нахожусь. Я ее почувствовал, и я буквально почти услышал, как какой-то голос, какие-то голоса внутри у меня смолкли, которые, оказывается, до этого были. Конечно, они были, просто я не осознавал. Все внутри смолкло и замерло в моего выбора. Я стоял на развилке, я пойду дальше в боль, в жаление себя, в какую-то депрессию, не знаю, во что еще. Во что-то очень-очень плохое, неприятное, тяжелое, мрачное. Или я пойду неведомо куда вообще, но не в боль. Куда еще, я не знаю. И вот тогда, на развилке, я почувствовал в 2003 году, в конце 2003 года, почувствовал вот эту внутреннюю замерзшую тишину, и что-то, кто-то как бы ждет моего решения. Куда же я пойду, куда? И тогда я сказал, пусть. Вот внутри, первый раз, я сказал вот это слово, пусть. Пусть будет все, что будет, но я остаюсь со своей любовью. Это у меня внутри просто произнеслось, а я с этим согласился. Я сказал, да, пусть, пусть так. И вновь открылись двери в блаженство. В тот раз открылись другие состояния. Они были особенно глубокие, особенно масштабные. И они продолжались дольше. Эти состояния какого-то... Какой-то необычайной жизни. Когда я встречал своих недоброжелателей, тех людей, которые мне были очень сильно несимпатичны, я встречал их на улице, а я с ними разговаривал нормально и даже как-то приветливо, к своему собственному удивлению, я не хотел этого. Я вдруг почувствовал, как будто бы их душу что-ли, что-то теплое в них почувствовал. И я понял, что вот тогда я в первый раз стал осознавать и называть именами. Я понял, что я получил свободу, свободу жить. Я получил свободу, я могу оставаться в этом чудесном, невероятно прекрасном, очень родном, теплом для себя состоянии, независимо ни от чего. Независимо от того, что плохой плохая погода, слякоть, вот эта изморость, какие-то люди, которые э, такие нехорошие, неприятные мне встречаются люди, почему-то они стали встречаться, а я независим от этого всего, я могу оставаться в этом покое, в этой благости, и мне это ничего не стоит, мне это легко, это естественно давалось мне. Ну тогда я подумал, что это навсегда, что теперь я всегда так буду жить. А оказалось не совсем так. Это длилось действительно, я точно не помню, сколько. Это длилось несколько недель. Я не могу вспомнить, сколько точно. Но это дли, длилось очень долго, беспрецедентно долго это состояние длилось. Потом настало меняться, но стало видоизменяться, расширяться и так далее. Стали вырисовываться новые грани этого состояния. Но, пожалуй, именно тогда, в конце 2003 года, я впервые понял, что вот эта боль Дикая боль, которая грозила меня буквально убить, разорвать мое сердце, остановить мое сердце. Эта боль подвела меня к порогу, к какой-то черте, к Рубикону. Перейдя через этот Рубикон, я опять неожиданно для себя, я этого не ожидал, оказался вот в этой благости, в этом блаженстве, в этом теплом. В родном мире, в этой свободе, в этой легкости, в покое. Когда мне было легко. Мне казалось, что я не шел вообще, а как будто бы над землей немножко парил. Как будто бы вот Ну не летел, а вот так легко шел. Все было очень легким. Первый раз я, наверное, осознал. Не до конца, конечно, но довольно серьезно осознал что в этом что-то есть.